здесь. Ходит тут где-нибудь. Посмотрим? Да. Кто-нибудь что-то дознает. Здорово, сэр. Как дела? Спасибо, Джона. Представляешь, его поймали, когда он пила Фрэнкес. <реш> Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Ты хила его без нас накажет. Он выйдет, Смотри, это самое его папа. Может зажечь один для мамы. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя.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 Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Доминги что-то заподозрил. Извините. Мы справились с Верховным Советом командир. Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяем. А обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Лара. Да, да, я поняла. Дискульпы, саньолита. Виновата. В первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Доктор, сонь многохоз Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Да? Домингес хочет убедиться, что кровь здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет двадцати. Ты понял. Хорошо. Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Эй, кыш из моего кабинета. Простите, и дверь за собой закрой. Угу. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо. Ты только зря все усложни. Вы сами виноваты. Убрать свидетелей. Прошу. Нет. Заканчивайте уже. Они нас уже ждут. Убрать свидетелей. Последние слова правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть... Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм, и сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру, она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рург. Всем группам приготовиться к операции «Блэкаут». Почему я все вместе не упаковала? Мисс Крофт, кто-нибудь, прием. Мигель, ты где? Черт. Мигель? Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель? Мигель? Надо поосторожнее.